Еще нужно, вот, вообще, есть какие-то источники, где можно изучать опираться на, на тему колдовства или это только вот такой вот, человек? Нет, получит? почему? Есть прекрасный сайт, называется он «Чёрная магия и руны». Пусть вас название не смущает, а помимо Черной магии и рун, там еще такое прорва всего. Да, сложность там одна, там очень много мусора, к сожалению. Там, это, это любимейший сайт всех, кому-то и практикующих, и не практикующих. Дело в том, что это, ну, скажем так, это специально сделанный алгоритм, потому что по нашим законам, прежде чем что-то получить, надо потратить время. И поскольку там есть действительно классные рабочие ритуалы, материалы, формулы да, и люди реально делаются своим опытом, для того чтобы это не казалось все так просто по закону надо сделать так, чтобы это было сложно. И поэтому добавляется огромнейшая процентов 90 мусора, чтобы вы научились отделять зерна от клея. Вам никто не будет облегчать задачу в магическом мастерстве, я тоже. Но ну, по крайней мере, найдя, если вы что-то найдете и будете в чем то сомневаться, здесь я вам уже под конкретную задачу точно скажу, что это такое, с чем это едят, на что намаживают и как это пользоваться. Но поискать и поучиться должны вы сами. Да? Люди начинающие они по нескольку месяцев без вылаза сидят на этом сайте, читают, читают, читают, только этим и занимаются. И через несколько месяцев у них в голове начинают складываться пазлы, что это такое. И как, и, и как работать. Потом они начинают практиковать сами. Нарабатывают вот такое количество шишек. Очень многие пугаются, сбегают вообще с этого пути, самые стойкие выдерживают. Вот для того, чтобы выдержали самые стойкие, тогда существует такая груда мусора, такой алгоритм получения результата. Тут, к сожалению, ничего не сделать. Черная магия вам в помощь. Очень хороший сайт.